Всем доброго времени! суток, Друзья, меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами проходить вор. Итак, мы с вами пробрались в храм Хабиритов, вот, в виде послушника, как бы так сказать, под прикрытием. Зачистили там первый этаж, в комментах вы сказали, что здесь нужно будет действовать на время. Вот, здесь нужно будет действовать на время, включать некие... Некие-некие-некие рычаги, короче А вот один мы с вами нашли Вот, также в комментах мы написали Где находится еще один а, Он находится в саду Но я еще не смотрел, не искал Потому что я еще до сада не дошел Но, собственно, вот этот вот сад Я так предполагаю, вы сказали, что нужно пройти вдоль стены и там он будет Там <кх> я его найду ну, Окей, это разберемся Вот, и Помимо этих двух рычагов Есть еще несколько я так и не понял, правда, сколько. Вот. Да, вот, не понял, сколько. И вот этот звук был, который в прошлой серии мы с вами услышали. Звук непонятный. Это говорит о том, что мы не успели. том, что говорит о том, что нужно по новой идти и включать, короче, эти самые рычаги. Рычаги, они нужны, чтобы мы смогли достать с вами... А -а -а, талисман воздуха вот ну окей давайте продолжим продолжим так это что это обычные бутылки да это обычные бутылки нам не нужны окей там спуск в погреб туда пока не пойду давайте осмотрим этот этаж а вот собственно я и в сад вышел окей ладно давайте по порядку начнем здесь мы убили а, точнее не убили, а точнее оглушили Очень много Большое количество Этих Этих самых Эмеритов Так, а, окей, давайте пойдем а, Вдоль стены вы сказали идти Вдоль стены, вдоль стены Вдоль стены Все, я нашел, короче, этот а рычаг, окей, спасибо за подсказку. Так два рычага есть, я пока их нажимать не буду, потому что нужно понять еще куда мне идти, нажав эти рычаги. Вот и в принципе найти их все. Так два рычага есть, давайте осматривать, искать еще остальные. Ну и по ходу, по ходу, по ходу еще короче исследовать всякие комнаты всякие пусто, пусто все пусто у нас еще еще еще еще библиотека а, там сундук не открыть потому что нужен ключ а, судя по всему я так предполагаю что ключ может быть где-то в тех комнатах которые тайные которые а, тайные которые так это я заберу окей Я заберу, окей Посмотрим Нет здесь рычагов Нужно прочитать а, Здесь покоится брат Теренс Он бился с неверными до последнего вздоха Окей Так, здесь покоится отец Тиол Несравненный наставник Все же оставшийся Учеником на пути дисциплины Окей Так Здесь еще нет никаких рычагов. А то не, не, продад, не пробраться. А, я застрел. А, фу. Отстрел. Так, это кто? А здесь покоится несчастный Бродель, погребен в вонном месте как символ неусвоенных уроков. Так, рычагов никаких не вижу. А где? Опа, смотри. Рычаг. Ага. Запомним, с перевернутым, короче, молотом здесь рычаг. Ага, третий есть. Здесь покоится брат Мейсон, наипреданнейший из учеников. Окей. Так, а вот эти вот, их не почитать, да? Ну, я думаю, а, раз вот здесь а, есть один... Здесь походится брат Вейнрайт. Да, вращаются колеса его во веки веков. Колеса. Окей, допустим. Так, ну я думаю, здесь больше рычагов нет, потому что очень близко друг к другу. Я думаю, они не будут находиться. Вот. Так, три, три, три рычага. Один, один у нас, а, где первый молот был, второй у нас в саду и третий у нас вот здесь вот в, в какой-то могиле. Почти, почти в склепе, короче, почти в могиле. Окей, ладно. Давайте по порядку начнем. Так, это, кстати, запретная комната. Нет, никто. Это хорошо. Так, том 113-м мы читали такой, не помню. Удар десатого его единожды сделанный не может быть отменен, но удар... А, не сделанный из-за боязни, есть худший изъян. Не будь осторожным, будь точным. Понятно. Будь точным. Да, блях, этот провод от наушников тут мешает. Будь точен, будь точен. Так, э, хлебушка. Пахавать, аж, проголод... аж проголодался. Идем дальше. Тоже... Тоже, кстати, тайная комната. Гарри и тайная комната. Гарри и запретная комната. Сыр. Хорошо. Опа! А о, о о А вот, скорее всего, ключ, короче, от этого от а, сундука. Том 77. Что есть древо, как не башня, которая а, сохнет и умирает? Что есть озеро, как не сосуд, который заста... застаивается и заполняется илом? Что есть тропа, как не мостовая, которую... которая ухабиста и размыта? Что есть, а? Вот, вот что есть? Напишите в комментах, что есть. здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Так, идем дальше. Это какой-то склад, что ли? молодов. Молотов. Керасия они тут наделали. Ужасть. Натворили тут. Натворили тут Молотов. У меня такое ощущение, знаешь, они как они уже как эти, как больные, как фанатики, знаешь. Они уже от них фиг делать, короче, те а эти молоты херачат, штампуют И им складывать уже некуда Они просто разбрасываются этими молотами Туда-сюда, налево-направо Так, это что? Это здесь посуду моют или это что? Или это такой душ? Как стоило для коров Так, пока туда не идем Давайте здесь Ага, это кухня Но скорее всего там Это моют там эти Посуды все-таки. Это что такое помидоры? Эту штуку мне не взять. Хотя здесь тоже могут мыть посуды. Это если очень дофига посуды, короче. вот. То несут туда, короче, и моют. Так, а этих-то нет? Здесь. О, о, дорогое венцо. Бухлишка. Здесь нет рычагов. Так, три, да, рычага есть. Три рычага есть. Запомнил. Главное, не забыть, где они находятся. Потому что надо будет быстро, я думаю, это все нажимать, бегать. Так, окей, давайте, куда же нам идти? А, так, это спуск вниз, и пока туда спускаться не буду. А, ну все таки понятно, это, это у нас... О, а это этот талисман воздуха, смотри. Там рычаг еще какой-то. А это не тот рычаг, который нам еще нужен. Бляха. Там еще спуск вниз. Так, окей, а запомним, что а, нажав все рычаги, нам надо будет бежать сюда. Судя по всему, откроется мост. Окей. Я так предполагаю. Давайте. А, а, главная сейчас задача, короче, найти а, эти рычаги. Так, я там везде был. Ага, вот в этих комнатах я не был. Это опять у нас запретная. Тихо. -то есть там в той комнате кто-то есть еще один ключ кстати надо будет вернуться э -э -э попробовать сундук открыть как здесь кто-то ходит надо аккуратно короче, это он пойдет и я, короче, за ним пойду. Уже какой с правой стороны сейчас находится. Идешь? Эй, эй, -э -э -э. э -э -э, ты идешь? Он только что ходил, ходил туда-сюда, короче, не будешь же он стоять сейчас вечно там. Эй! -э. Где я застрял? Собака город Просто встрял! Просто встрел, короче, в проеме, прикинь. Слишком жирный. Еще и. Вот что значит хлеба нажраться, короче. Нажрался хлеба, сыра, там всякой Это что? Молот. Еще один молот какой-то взял. И снова хлеб. И снова хлеб. И так в дверной проем не можешь пройти. И снова и все равно ешь, ешь, ешь этот хлеб. Еще ключ. Сколько ключей-то бляха взял? Так, а здесь что? А, не мог бы что-нибудь припрятать золотистое там. Так, окей, ладно. А, погоди-ка. Чуть не пропустил, а? Я думал, там что-нибудь будет интересное. Так, ладно, идем дальше. Тут что, никто? Там корона, смотри. Извините, корона. 2400 нам надо украсть. Ну, не знаю, в принципе. Получится ли, не знаю. Но должно получиться, я думаю. Должно получиться. Так, окей. Окей, давай здесь сейчас еще проверим. Потом поднимемся наверх и посмотрим а -а -а, сундук. Так, хорошо. Неплохо. Ищу ключ. Ключи-то, ключи-то. Так, понятно. Здесь, в принципе, все. Там еще вон туда вот есть вниз. Короче, вниз осталось только идти. Ладно, давайте сейчас сгоняем наверх, посмотрим, короче, что у нас там в библиотеке, подойдет ли какой-нибудь ключ к сундуку. Хотя где они? Где они ходят? Тут и везде был, да? Хорошо. Так, ключи. Отлично. Самый первый попал. Свиток. А, клейть в коей находится талисман, может быть открыта лишь тогда, когда отомкнуты 5 запоров. 5! 5, во! 5 запоров нам надо, короче, найти. 5. 3 мы нашли, еще 2. Запоры все расположены в различных местах храма. Один перебывает с братом Мейсоном, другой за черепом святой Йоры, третий на кухне близ печи. Так, на кухне. На кухне я был. Так, надо будет сгонять еще сейчас на кухню. На кухне близ печи, четвертый за пыточной скамьей, что развязывает людям языки. Такого мы еще не видели, да? А пятый за древом украиугольного камня. За дривом. Все запоры должны быть о том, то в течение 5 минут. И тогда сделано сие, то можно открыть, клеить талисмана. К тому же, кто будет брать талисман, надо сперва произнести молитву строителя стен. Так, погоди, молитву мы взяли с вами. Ага. Так, печь. А... Погоди. А череп, а, это мы знаем, это у нас, а, где первый мод был, да? Там а, за черепом, короче... За пьедесталом, за этим Вот, дальше могила Могила, окей, мы нашли Могилу, это вторая Третий за дривом. Скорее всего Это, наверное, вот здесь, да, получается За дривом. за дривом это вот это ага. за дривом это, скорее всего Здесь Так, а печь и Пыточная камера Печь и пыточная камера, так, пошли к печь Печь, нам нужна печь нам нужна кухня, нам нужна печь За печью Он сказал, за печью А где? Вот она, печь, и где? Так, погоди, еще здесь что-то Терес, мы уже почти закончили переделку старых уголь Новую сокровищницу Все кухонные припасы не принесены наверх А некоторые из церковных ценностей перенесены были вниз Вся работа должна быть завершена в течение недели Нолма а, погоди, старые. Это новая кухня. Старые внизу. Окей. Так, а где там спуск еще вниз был? Погреб, погреб. Нам, нам нужен подвал, нам нужен погреб. спиот Ищем печь, еще ниже. Ищем печь, короче, и и пыточная камера. Пыточная камера по-любому здесь внизу должна быть, потому что... Тихо-тихо-тихо-тихо. Потому что я думаю, в любом случае, здесь внизу э, в подвале производили пытки. Производят пытки. Так. Куда он ушел то Этс. Хорошо. Хорошо прилетело. Так, кто-то спит, слышу. А что туда бросить не можешь, тут бросить? О, хорошо. Лехать застряло чего-то. Так, э, ищем печь, ищем... Э, ну, если, это если я правильно понял. Что старая печь, э, старая кухня была здесь, внизу. Так, отсюда я пришел. А это пуговая, бля. Закрытая комната. Погоди-ка. Спит. Надо вырубить его как-то. Так, у меня есть маховые стрелы, погоди. Я знаю, как они спят. Я знаю, как они э, очень бдительно спят. Поэтому маховая стрела. Идем аккуратно. Отлично Так, никого вроде не слышу Никого вроде нет Ладно Ой, бабки Бабки и том 199 Изъян в не ведет ее к разрушению Изъян в балке дает приюту а Приют термиту Изъян добродетеля человека неизменно ведет его к смерти По-моему читали такую, да? Леха Хорошо. Дама. Дама. Пыточная. Пыточная. Хорошо, ищем здесь. Ищем здесь ну, специально сделано, чтобы просто Что это? Пыточная. Специально сделано, чтобы кровь стекала, да? Это у меня, короче, в комнате тут кошки зашуршали. А мне показалось, что это такое. Я думал в игре, что это такое. Так, о, отлично. Это четвертый. Так, нужна, нужна печь. Нужна печь. Блях, еще, еще ниже там. Охренеть, еще здесь. А, понятно. Понятно. Это я внизу вышел. Окей, нужно печь. Печь в любом случае нужно найти сейчас. Так, а что здесь? Может это выход? Может я отсюда смогу выйти? Яха, ходов. Ай, стоит спиной, бляха. Аккуратно. Что это за склеп я нашел? Он что-то читает? у него не бань, у него не него не вань. у него не вань, у него, не вон, не идешь? Создателя. леха Хорошо. Так, ладно. Выйди еще наверх. Где не был? Я заблудился, короче. Оттуда я пришел, да? Так. Где там у меня газовый? Эй, загадка. Хорошо. Эй, загадка, представься. Или как там? Загадка, разгадайся Как там, я не помню, как он там говорил <-то> Так А, ну все, да? В принципе, все Возвращаемся, нам нужно печь Печь Нужно найти старую кухню Старые кухни Так, мы в клетках Никого Клетки нам не нужны Нам нужна <как> старая кухня Так запомнили, да, здесь Назвует пять мин, минут Пять минут Я не так понял. Я, Я все-таки у той печи. Опа. Здесь что-то еще закрыто. Тихо. Охренеть. Смотри, сколько там денег. Бляха. Это золотая жила, мать его. О -о -о -о. Ты посмотри. Ты посмотри ништяк о нашел какие друзья нашел так давайте а... давайте короче сейчас а, сообразим здесь еще посмотрим а ну все в принципе да это у нас идет ага. о, о, этим. в могильник ага так, где там печ, короче, э, пытальня и там наверху сад, э, череп и где еще один и могила. <св> так, все, погнали. Пять минут, пять минут у нас есть как раз. Идем, идем, идем, идем. Чё там, чё там? <св> <св> Это как ее пытальня, пытальня, пытальня. Пытая Вот здесь. Так, ну, А2. Я надеюсь, реальные пять минут. Так, а как, куда? Наверх, мне нужно наверх теперь. но эти охраны теперь мне, в принципе, не должна помешать, потому что я же их вроде как очистил. Так, погоди. А, я забыл, я забыл, я забыл, я забыл. Так, а -а -а. могильник и сад. Сад. Так, за деревом, за деревом. Сад, за деревом. Окей. Могильник, могильник. Так, так, так, так, так, так, вот здесь, да? Окей, могильник и, и, и череп наверх, на самый верх, короче, на первую, первую комнату. А, нажать, короче, и, судя по всему, мне еще надо будет за это же, ну, за продолжительность этого же времени, короче, добраться до э, талисмана. Судя по всему, да? Понятно. Так что надо, короче, да, не тормозить, не тормозить. Так, вот здесь. Все, пять. Ептимать. Такие звуки, прям вообще жесткие. Так, ладно, где там, где там, где там, где там? Я заблудился, короче. Где, где, где спуск вниз? Где? Так, теперь главное не заблудиться в этих коридорах. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрей. Быстрей, быстрее, быстрее. быстрей. Где-то здесь или он туда? Погоди, я забыл. Вот здесь. Нет, это кухня. Нет, а куда? Погоди-ка. Стой. Еще как время выйдет, будет плохо. В принципе, я сохранился. Отлично. Э, блеха! А, во. Я думал, я не успел. Здесь никакого подвоха нет. Ой -ой -ой. В смысле? а молитву, -а -а, молитву, молитву, молитву. Да в смысле молитву-то читай, ну? Это не то. Ага. Так, вот здесь. «А, я есть строитель стен, пусть же стены мои держит крепко изо дня в день, из года, в год, из века в век. Пусть же стены мои стоят, покуда семьи трудятся, армии идут, а империи рушатся Я им строитель стен, и стены мои станут во служат служить оплотом против зла. А, об этом молюсь я и тогда. И, и... Да И прибудет на то воля господа строителя Че там Ёхо Атас Атас Валим валим валим Так ну я думаю здесь и этих Охраны то нет Я же все повырубал Главное, что того и не набежало. Так, мне надо выбраться отсюда теперь. Ну, суть, я думаю, я думаю а, скорее всего, получится... Та я вошел. Отключить никак. Не отключается, падла. Так, где там выход наверх? Лестница, лестница наверх. Ну, в принципе, знаешь, она не такая, не такая сложная в принципе миссия, да? Тихо, тихо, тихо. а Ты откуда здесь? А, -а, -а, а, мы одного же не вырубили, помнишь, да? Леха, Где? Ай-яй-яй Ай-яй-яй Давай бегом Бегом, отлично Получилось, миссия комплект Я думал не получится убежать Окей, мы с вами все С вами выполнили Так, ну Миссия, да, такая, знаешь, коротенькая 48 минут всего. по сравнению с предыдущими С всеми этими миссиями Все-таки она такая быстренькая да? 48 минут можно было за одну серию Как бы, в принципе, пройти, но ладно Так а... Найдено 2758 2758, отлично, мы полностью Все нашли, скрыто один Замок, ударов со спины 0 Ага, Не вот этого не понимаю Ударов со спины 0, я же со спины бью Поглушен а, либо это удары, которые мечом удары, да, которые, э, чтобы убить, понятно В прыжке один, опять в прыжке кого-то за, зафигачил Так, ага, ага, найдено врагом тело один Все отлично, друзья, отлично а, Продолжим в следующей серии, мы все талисманы нашли, получается, нам осталось перевернуться за глазом Вот и отдать глаз Константину В принципе, я думаю, уже к концу подходит. Кому понравилось, ставим лайки Подписываемся на канал, группу ВКонтакте Подписываемся на инстаграм, комментируем С вами был Валерий, всем пока